И ладно, было бы это один раз. По глупости, по неопытности с каждым может произойти такое. А самое хуевое вы еще и размножаетесь, плодя и воспитывая таких же дегенератов, блять, как вы сами. У которых нет мозгов, зато через край наглости и жадности. А в стране, да вообще и в мире, тем временем, пиздец происходит.